Добрый день! Сегодня будет обзор кредитной карты от Альфа-Банка 100 дней без процентов. Расплачиваясь деньгами банка, мы рассчитываем не возвращать их как можно дольше. Альфа-Банк готов бесплатно нам предоставить финансы на срок до 100 дней. Как воспользоваться предложением, смотрите в данном видео. Ссылку, где вы сможете заполнить анкету на сайте Альфа-Банка и получить карту на следующий день абсолютно бесплатно, оставлю в описании под этим видео. Как и указано в условиях, банк предоставляет клиентам период без начисления процентов продолжительностью 100 дней. Отчет стартует с момента совершения первой покупки. Для возобновления грейс-периода необходимо погасить всю задолженность полностью. Предположим, условный клиент оплатил покупку на сумму 10 тысяч рублей, с этого момента у него есть 100 дней на погашение долга. Также он заплатил 100 тысяч рублей на 50-й день с даты первой покупки. Чтобы и дальше пользоваться лояльностью банка, придется положить на счет 110 тысяч рублей в течение последующих 50 дней. В течение беспроцентного периода необходимо ежемесячно вносить минимальный платеж. Он составляет от 3 до 10 процентов суммы долга, но не может быть меньше 300 рублей. Если деньги не поступят вовремя, Льготный период завершится досрочно, и банк начислит проценты за весь срок пользования заемными средствами. Такое же правило действует, если держатель карты не закрыл долг в течение 100 дней, придется уплатить проценты за все покупки и снятие наличных, начиная с первого дня беспроцентного периода. Требования к заемщику. Получить карту 100 дней без процентов может совершеннолетний заемщик с регулярным доходом минимум 9000 рублей если он проживает в столице. Для регионов действует другая величина – 5000 рублей в месяц. Также к условиям выдачи карты относится наличие минимум двух номеров телефона – мобильного и стационарного. Постоянная регистрация клиента, проживание и место работы должны относиться к территории присутствия Альфа-банка. Какие документы нужны? Чем больше заемщик расскажет о себе, тем выше шанс получить максимальный лимит. Если клиенту хватит лимита в 50 тысячах рублях, для получения пластика достаточно паспорта. Карта с лимитом свыше 50 тысяч рублей оформляется при предъявлении паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор. Загран паспорта. Полиса ОМС. Удостоверение водителя. Инн. СНИЛС. Карты другого банка. Для одобрения карты с лимитом более 100 тысяч рублей, потребуется один из документов. Ксерокопия документа о регистрации машины, выпущенной не ранее четырех лет назад. Копия загранпаспорта с отметкой о пересечении границы за последние 12 месяцев. Копия полиса ДМС. Дубликат полиса КАСКО. Выписка со счета в любом банке с остатком минимум 150 тысяч рублей. Улучшит репутацию в глазах Альфа-банка справка о доходах 2 НДФЛ или подтверждение платежеспособности по форме кредитора за последний квартал. Клиенты, которые получают зарплату на счет банка, могут предоставить только паспорт РФ. Где оформить заявку? Самый простой способ – заполнить анкету на сайте Альфа-банка. Кредитор обещает сообщить о своем решении через две минуты и привести пластик клиенту на следующий день. За услугу платить не нужно. Альфа-банк выпускает три варианта карты со 100-дневным льготным периодом, которые отличаются доступной суммой кредитования и расходами на обслуживание. Карта любого типа оформляется бесплатно. Плата за годовое обслуживание списывается со счета на следующий день после активации пластика ставка для каждого клиента будет своей. Установлен минимальный процент 11,99%. Фактическая величина обычно выше. Заемщик может снять до 50 тысяч рублей в течение месяца и не платить комиссию. В случае превышения лимита на наличные, владельцы карты Classic заплатят 5,9%, минимум 500 рублей, карты Gold 4,9% минимум 400 рублей. А клиенты с картой Платинум 3,9% минимум 300 рублей. Процент рассчитывается от суммы превышения, а не от всей суммы снятия. СМС оповещение с помощью услуги Альфа-Чек стоит 59 рублей в месяц. Первый месяц бесплатно. За интернет-банк и мобильный банк платить не нужно.